Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Эффект. Мы с вами играем в Super World Box. Помните эту игру, да, да, помните? Мы с вами в нее играли когда-то. Хм, не знаю насчет вас, но мне она очень понравилась, и я поэтому решил списать ее вновь. В общем, я создал новый мир. И я хочу попробовать что-нибудь придумать с этими, с создать цивилизации. Мы можем создать здесь... Новые цивилизации. У нас есть люди, у нас есть эльфы, орки и тварфы. Итак, люди. Обычные люди строят города и плохие дороги. Что ж, а у нас тут есть, смотрите-ка, а, три больших острова и еще три, четыре маленьких. Интересно будет посмотреть, как они будут здесь уживаться, как они будут здесь строиться. Вот, например, здесь есть э, что-то за какой-то золотой слиток. Можно здесь, например, создать э, одного-двух людей поместить, и пускай они строят свой город. Вот, кстати говоря, вот, они основали поселение Усод. Может быть, как него переименовать, но потом. Так, смотрите, у нас есть эльфы, любят деревья, ненавидят орков. Так. Давайте эльфов мы создадим вот на этом. На маленьком острове. Пускай они здесь себе живут. Ту -ту -рю -рю. Так, Лерот лир, Оркосарари. Наз... Так, орки зеленые и грубые, не любят людей. Хм. Орков можно создать вот на этом острове. Пускай они живут здесь. Вот знаете, вот на самой оконечности. <связывая> <связывая> так, отлично, дварфы. Дварфы обожают горы. Но простите, дварфы, гору у меня тут нет. Так что я вас ä, помещу на вот этом вот маленьком острове. Может быть, вам здесь понравится. Хотя, может быть, создать специально для этих дварфов гору? М -м -м. Так, я тут увидел, есть небольшие такие интересные инструменты, которые позволяют создавать уже известные нам какие-то формы. Вот, например, вот здесь сделаем гору. Все, полностью гора здесь есть. Так, и здесь мы расположим королевство дворфов. В твоем мире есть деревни для всех трех раз. Achievement unlocked. Отлично, отлично. Только Дварф почему-то здесь стоит и не хочет обосновывать поселение. Видимо, он любит горы, но не настолько, насколько я здесь ему сделал. Ладно, ладно. Так, посмотрим. Так, поселение отражает поселение название всех, про всех поселений. Так, Усод. Так, Королевство Урюпинск Гегемонии. Оно. Ну, Но можно, конечно, назвать Урюпинск это будет здорово. Тут даже вот кто это? Это король. Давайте назовем этот город. А, так, у меня на русский сейчас переключено, да? Урюпинск. Урюпинская Гегемония. Отлично, супер. Так, дальше. Кто у нас здесь еще есть? А, Лерод ур как, как бы можно назвать эльфов? Хм. Например, например, например... Даже не знаю, ничего не приходит в голову. Ладно, потом, может быть, придумаем Так, Гозе. Королевство Рароуз-клан. Клан, -клан Рароуз. Ророуз. Ра -Ра ну, давайте, давайте просто переведем названия, которые есть. Просто переведем их э, на русский язык. И все, не будем париться. Ну, вот так вот у нас есть... Целых три королевства. Вот, интересно, что будет, если вот я просто не буду вмешиваться? Вы вот знаете, накидаем их, им тут овечек, чтобы им было что поесть. Накидаем их тут, им тут кроликов, чтобы было что тоже покушать. Волков не буду, пираньи тоже хищные рыба червячок не надо. А курочек здесь им добавлю, пускай приручают. Кошечек по одной кошечке в каждую деревеньку. Так, медведя. Нет, медведя очень опасно. Так, робосанты. Нет, спасибо. Так, живший растения. Нет, это нам ничего не надо. Мы... Я обещал в, в конце прошлой серии, что я буду добрым королем. Что я сделаю жизнь этим людям Счастливее, удобнее, лучше И будет тут классно живется О, царь-бомба <laughs> Ладно, я шучу Так, вот тут даже можно смотреть дипломатические отношения Вот, например, нажмем на них Они э, к ним ко всем зелено относятся То есть хорошо То есть пока что они друг к другу нормально относятся Никак не враждуют Но это пока что только временно Здесь бы для баланса хотелось бы добавить еще одно королевство людей. Точнее, для дисбаланса. ха ха говорит нас. А, и куда ты поскакал? Куда ты пошел? А почему здесь не обосновал новое королевство? Он, видимо, пошел вот в Урюпинск. Да, он просто поплыл туда. Ладно, три королевства есть. И одно где-то там, возможно, в зачаточном состоянии появится. Вот что я думаю. Я вот что думаю. О, все-таки обосновал новое поселение. Посмотрите, как круто, круто, круто. Огирск. Переведем. Огирск. Великий Огирск. Он назвал свой, свое королевство. Давайте его так переименуем. Ну вот и все. Знаете, что теперь можно сделать? А, возраст мира у нас 12 лет. Можно, например, поставить э, скорость игры на максимальное и оставить, например, на какое-то время. Пускай они пока что развиваются, строятся. И оставим просто, например, ну на час. Вот я даже специально себе заведу час времени, чтобы через час вернуться и посмотреть, что получилось. Если я, например, буду наблюдать... Я буду наблюдать обязательно. Если я не выдержу и захочу что-то еще сюда добавить, что-то сказать, то я вернусь к вам и скажу то, что хотел. А пока что все. Смотрим. Итак, посмотрите, прошло немножко времени, я вернулся и тут я смотрю, вот как кстати говоря, эти э эльфы очень сильно развились у них уже тут 36 э по внутренней игровой хронологии э прошло 46 лет у Рюпинск вообще только 6 человек здесь королевство э орков вообще исчезло непонятно куда и вот то королевство, как великого, я не помню уже кого, тоже пропало. Странно, видимо, их разорили. Остались только эльфийский улхань и урюпинская гегемония. Хм. Хм. Слушайте, раз уж эльфы так сильно разрослись, то нужно добавить им немножко врагов. Да, на каждой из этих островов я размещу по одному человечку, пусть каждый из них построит свое королевство, думаю этого будет им, думаю они будут не против, вот здесь еще можно, здесь еще можно, здесь можно, короче, как можно больше человеческих королевств нам нужно здесь сделать, и здесь, и здесь можно обосновать еще один город. Ну, короче, где <смех> где будет начинаться город, там и будет основываться королевство. Что ж, <смех> а, смотрим дальше, как это все будет развиваться. Ну что ж, от таймера уже прошло 50 минут, но, как я вижу, уже нет смысла продолжать. Давайте посмотрим, давайте посмотрим поближе на все, что здесь происходит. Что ж, весь мир, как мы видим, был объединен под властью одного государства. Можно мне узнать, какого? Что это? А, Чибунова Empire. Ага, это, это какое-то новое государство обосновалось, когда мы, я не помню, что создавал такое государство. Скорее всего, оно создалось после того, как я отсюда ушел. Столица Гиламот. Где это? То есть вот здесь. Вот здесь столица у нас. Они, вот, можно сказать, уже застроили все. И не осталось больше у них <сих>, а, больше куда расширяться. Да. Да. Откуда вообще появилось это новое государство? Видимо, они тут, срав... Видимо, они тут умеют это делать восстание. Ну, понятно. <сих> В общем, вот так вот. Надеюсь, наблюдать за этим было увлекательно. В следующий раз, наверное, я попробую мир побольше сделать, потому что, ну, это... Пф. Кого? Вообще, вообще, вообще ни о чем. Так. Да, можно мне узнать вообще статистику там? 765 человек здесь проживает, 14 городов, 669, видимо, клеточек они занимают, 304 дома. В общем, я потом еще немножко поигрался с этим миром, поразвлекался, попридумывал новые вещи, пока не заметил кое-что интересное. Так, вдохновление. Ну-ка, что, что, что? Вдохновление. Если использовать на поселение, которое не является столицей, что? Оно отделится и создаст свое королевство. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересненько, интересненько. Ух ты! Вот это да! Вот это круто! Тут везде сейчас будут новые свои королевства. Давайте объединяйтесь, стройте все заново. Еще непонятно, кто победит. Вот где-то уже слышу звуки боя, где-то началась война. Разумеется что же еще как же по-другому ладно давайте поможем им поможем им наверное вот так вот будущ Бу -бу и все и великого города как не бывало монета бесконечности стирает 50 существ Давайте Еще давайте сотрём. Еще сотрём. Нужно, чтобы вообще не осталось никого. Все. Больше никого не осталось. Больше никого не осталось. Везде руины, пепел и пламя. Как и всегда, как и обычно. Но что поделать, таковая жизнь. Зачем вы создаете. <laughs> зачем создавать мир? И развивать его на протяжении. Скольки лет? Трех, почти трехсот лет. Только для того, чтобы его уничтожить. <laughs> Ладно. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если, если так, то поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, скажите, как вам, скажите, нужно ли продолжать. Всем до следующей серии, всем пока!